Всем привет, с вами канал Дом Вергном. и сегодня наше видео будет посвящено э, креслам-мешкам и запчаст запчасти для них наполнительно. Спустя полгода мы решили, использование после покупки данных кресел-мешков, мы решили их э, поднаполнить, так как они немного сдулись. Они используются у нас вместо пока еще дивана на первом этаже в гостиной И гости, особенно дети, которые приходят к нам периодически, что только не делают с этими креслами мешками Ну, фактически просто убивают их Как раз перед засыпкой мы решили постирать чехлы Чехлы снимаются очень легко, есть большая молния Открыли, вытащили, постирали и сейчас будем за... наполнять и засовывать их в эти чехлы Хочу отдельно отметить наполнитель Наполнитель взял подороже, если вот видно Он фракции, то есть вот эти вот как пенопластинки 1-2 миллиметра. В мешках изначально был 3-4 миллиметра. Как говорят, чем меньше фракция диаметра вот этих вот пенопластинок, тем он будет дольше прослужит и надежней. Соответственно, дети, приходящие к нам в гости, смогут его еще сильнее мучить. Сам наполнитель приходит в двойном полетелене, один такой плотный. Второй попроще, упаковано все хорошо, нигде никаких рваных дыр. Сейчас займемся распаковкой. Итак, очень аккуратно, с помощью ножниц я... Взрезал этот скотч специально, чтобы не повредить второй пакет, иначе при высыпании у нас просто все развалится. А вот видите уже, насколько наэлектризованы эти маленькие шарики. И сейчас нужно будет очень аккуратно в наше кресло мешок, в основной мешок, открыв, открывая застежку, пересыпать данный наполнитель. Ну что, мне для этого понадобится помощник посыпали Это катастрофа. Наверное, легче новые купить, чем вот так вот э, заниматься пересыпкой. Тем более И мы не посмотрели. Тем более мы не, не посмотрели, берез. как все это нужно было делать. Все полы, вся одежда, мы все сами в этих теперь пупырках. Задача. Как это все теперь убрать? Близу. Если. Если кто-то сталкивался с таким наполнением на кресел мешков, наполнителями, напишите, пожалуйста, в комментариях, как это сделать без вот таких вот последствий. Ну, а процесс запихивания мешка в в сам... в чехол. В чехол. Оттуда можешь взять? Снизу я тут поддержу. Не-не-не, вот, угу. вот это вверх. Не рви. ты что сейчас молнию разорвешь? Не должна. Ура! Как я без них скучала. Три дня без мешочка. Это было очень тяжело. Наполнитель взяли самого большого объема. 200 литров. Были 50, 100... 150, если не ошибаюсь, 200, то есть как раз 200-литровую упаковку нам хватило на наполнение двух кресел. Дополнить? Не целиком. Да, мы не целиком. Говорим, Мелкая фракция стоит дороже, и вот такой вот 200-литровый наполнитель стоит 1100 рублей. Посмотрим, да, посмотрим, насколько хватит теперь этих кресел. Ой, прям набили основатель. Да, прям набили очень. Мне придется отсыпать. Нормально, они сейчас гости придут, разочек и все. Да, плюхай, ну, на старт, внимание, ну, о, очень высокие, ну, удобно. Они даже еще объемнее, чем с магазина оказались. Ага. А до этого они были худые, и в них там сидишься, и чуть ли не на полу. И встать уже было невозможно, только на четвереньке. Ну что, теперь убирайся. А я теперь догадался, откуда эти фотографии, когда кот играл и проиграл. Весь, я думаю, пенопласт оказывается, вот эти шарики. Все, спасибо за внимание. Мы убираемся и валяемся. Пока-пока.